стена из восьми панелей, управление и коммутация выполнены на оборудовании AV Production. В этом ролике мы расскажем вам о трех важных технологиях, которые были использованы для создания диспетчерской. Первое. гальваническая развязка. Для ее создания были использованы блоки AV Production DVI GIS 2. Эта технология изолирует сигнал от сети питания, таким образом обеспечивает минимальный уровень помех. Кроме того, гальваническая развязка повышает уровень безопасности системы, поскольку ограждает приборы и людей от негативных последствий возможного короткого замыкания. Вторая технология — гибкая система управления. Она построена на центральном процессоре, российской компании AV-Production и позволяет восьми операторам иметь доступ к общему визуальному пространству видеостены. Они могут одновременно управлять контентом, выводить и передвигать окна, конфигурировать раскладку. При этом доступ и пакет полномочий настраивается главным оператором. Третья ключевая технология — передача сигнала по IP. Оборудование AV-Production позволяет сформировать приемопередающую систему сигналов HDMI данных на основе обычной сети Ethernet. Передатчик преобразует сигналы HDMI в сигнал локальной сети. Приемник декодирует сигнал обратно в HDMI. Эта технология значительно снижает стоимость системы коммутации.